Загрузка платежек из программы 1С бухгалтерия в Альфа-банк. Так как реквизиты поменялись, я решила сделать новые платежки с новыми реквизитами в 1С. Перед выгрузкой проверяю, смотрю, что реквизиты правильные. Это реквизиты по городу Москва. По другим регионам будут другие реквизиты, немного другие номера счетов. Я их уже все проверила. Еще такой момент. Я зашла предварительно в Альфа-банк и посмотрела последний номер платежки. Сейчас я посмотрела, что у меня последний номер платежки был номер 9. И в программе я их исправила вот поставила 10, 11, 12 потому что если вы задублируете номер вам при загрузке будет любой банк писать что уже такие номера есть поэтому поставьте следующий номер теперь первый этап их нужно выгрузить нажимаем по кнопке «Отправить в банк» готовится список документов для выгрузки список готов Далее, вот здесь, файл выгрузки в банк, нужно обязательно указать каталог, куда будут выгружены ваши платежки. Я уже, я работаю сейчас в облаке, и я ищу на своем компьютере какой-то жесткий диск, куда я выгружу вот данные платежки. Обратите внимание, имя файла присвоилось автоматически, вот такой вот длинный номер, состоящий из цифр и английских букв и Нажимаю по кнопочке «Сохранить». Далее, еще выгрузки, выгрузка не произошла. Перед этим рекомендую нажать «Настройки», посмотреть название программы. Я в этой базе делаю это первый раз. У нас «Альфа-банк». Если здесь нет «Альфа-банка», ну если в этом списке я не нахожу нужный банк, то я тогда всегда выбираю «Сбербанк» можно попробовать выбрать вот система клиент банк но ну, я наверное все таки я уже так пробовала не находила нужного банка выбирала сбербанк и у меня платежки успешно выгружались и далее загружались в банк выберу я сбербанк и еще один нюанс уберите вот эту галочку потому что вот с этой галочкой выгрузки не происходит Сохранить, закрыть. Далее нажимаем. Вот видите, после того, как зашли в настройки, сбился каталог, поэтому порядок действий будет следующий. Нужно сначала поменять настройки, а потом выбрать каталог. Сохранить. И последнее, что здесь нужно сделать в программе, нажать по кнопочке «Выгрузить». На этом первый этап закончен. Второй этап будет загрузка платежных поручений в банк. Далее я перешла в Альфа-банк. Я сейчас переключилась на старый интерфейс. Как-то мне он привычнее. И здесь я жму по кнопочке «Импортировать» реестра я не буду создавать с платежными поручениями. Почему? Только потому, что я еще здесь в банке буду делать несколько платежных поручений и потом уже создавать общий единый реестр. А так бы, в принципе, можно было бы нажать «Создать реестр». И еще вот этот файл, который сохраняла только что из программы 1С. Вот я его сразу вижу по специфическому такому длинному номеру. Расширение у него ТХТ, текстовый файл. Нажимаем «Открыть». Видим, что он закрепился. И нажимаем «Загрузить». Три документа в статусе на подписание на такую-то сумму к списку платежей. Вот наши новые платежки. Сейчас я еще сделаю несколько платежек, составлю реестр и в Альфа-банке можно подписать одной как бы смс-кой целый реестр на большое количество платежных поручений. Благодарю за внимание. Надеюсь, что видео было полезным и интересным для вас. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео.